Я решил обратиться в бэс клинг ночном вокзале, чтобы пройти процедуру плазмы плазмофереза. А в последнее время я стал чувствовать, что мне стало тяжелее вставать по утрам, что на работе я быстрее устаю. Как бы жизненные энергии, жизненные силы, они как-то, ну, постепенно теряют, куда-то уходят. И я прочитал про эту процедуру, про плазмоферез, и решил попробовать ее сделать. Я действительно почувствовал, что мне стало легче просыпаться по утрам, что общее настроение повысилось, общий тонус повысился. И это особенно актуально сейчас, перед новогодним праздниками, когда у меня будут выходные, и я хочу чувствовать себя на все сто процентов, чтобы полноценно их провести, полноценно отдохнуть, и это очень приятно. Всему персоналу УБС-клиники я бы хотел пожелать э, счастья, здоровья, успехов в профессиональной карьере и, самое главное, отзывчивых пациентов, которые бы по-настоящему ценили то, что доктора и врачи для них делают.